Жизнь заинтересована в создании сильных пар. Жизнь заинтересована в реализации как можно большего потенциала. И еще жизнь заинтересована в достаточно узкой специализации. То есть если вы обратите внимание, птицы летают, но как бы птичий драки это просто смех, потому что у них нет массы, нет особой прочности. Зато они могут летать. Звери могут там, допустим, какие-нибудь копытные там, биться между собой. Вот. и достаточно долго бегать, но не очень быстро. И опять же, летать они уже точно не будут. То есть абсолютно разные виды животных занимают абсолютно разные ниши, где они являются специалистами. Почему это важно? Потому что, если это принцип жизни, значит и к нам, людям это, разумеется, относится. Причем гораздо больше, чем кто-то может подумать. Вообще, на природу я люблю смотреть, там очень много чего уже отвечено. Мы еще вопрос не задали, там ответы уже есть. Так вот, жизнь заинтересована в создании соответствия, и она его создает. Другое дело, то, что нам это нужно раскрывать, это совершенно другая практика. Есть вполне конкретные знаки, что это Мужчина или женщина ваш. Но совершенно нет знаков, что ваш надолго. То есть соответствие может длиться минуту, может длиться месяц, может длиться, там, насчет сто лет, я, кстати, не знаю. Вот, Но лет 10 точно может длиться. Таких примеров масса. Что это значит? Где бы ни формировалось соответствие, там точно есть чему учиться, куда расти и от чего освобождаться. Обязательно. И если здесь сейчас вам нравится, допустим, девушка, и вы к ней подошли, и через пять минут она вас послала на три буквы, или еще куда подальше, это не значит, что вы потеряли. Скорее всего, вы обрели. Ведь было же соответствие, но потом прошло. Ну ничего страшного. И если вы хотите действительно найти мужчину и женщину действительно своего, нужно понимать, что время не в вашей власти. Вы не определяете, насколько. Вы вообще ничего не определяете. Я не могу определять свойства вот этого металла. Он вот какой есть, такой и есть. Да, я могу его там переплавлять и менять форму, но свойства не могу менять. Сталь есть сталь, дерево есть дерево. Люди такие, какие они есть. У них есть прошлое, есть будущее, есть, что называется, программа развития. Они могут либо ей соответствовать, либо нет. Ну и вы, разумеется, тоже. То есть сходство по программу. Так вот, жизнь помогает это свойство находить. Например, общее пространство. Общее в том плане, что вы должны пересекаться. Ну как должны, не должны, ну ладно, используем такие слова. Пересекаться. Без усилий. То есть, если вы живете на разных концах города, один раз случайно в каком-то там клубе где-то встретились, и после этого у вас совершенно нет никаких общих маршрутов, то вероятнее всего исходства у вас тоже нет. И наоборот, вы можете находиться в разных городах, свой пример рассказываю, но жизнь упрямо методично вас сводит с увеличивающейся, что важно, частотой. А потом у вас формируется общее пространство. То есть вы отслеживаете как само наличие, так и динамику. То есть, в какую сторону тенденция: Она восходящая или нисходящая. Вы как бы идете в развитие, то есть у вас больше энергетики, больше реализации, вы видите чаще, это связано. Или ваша реализация противоположна вашим встречам, как бывает, что вот я, допустим, без нее могу работать, а с ней работать не могу, и денег нет, и неудачи преследуют. Это про, про женщину. То же самое бывает с мужчиной. Мужчины точно также женщинам могут приносить проблемы и физически, и энергетически. Так вот, то есть пространство, сама тенденция вверх или вниз, телесное соответствие, я в другом видео говорил, Заметьте, я не сказал, что должно быть мир, я не сказал, что это будет легко, я не сказал, что вам должно это вначале нравиться. Иногда это бывает так, что жизнь вас прессует, как бы припечатывает друг друга, вы не больно хотите. Я уже сказал, почему. Если энергетика выделяется, вас распирает до вашей нормальной формы, даже если до этого вы были жизнью биты. Это болезненный процесс. Часто это болезненный процесс. Но то, что начинается как яд, после может иметь сладость. То, что начинается как нектар, рискует превратиться в яд впоследствии. Настолько основной критерий, что про него даже не говорят, но у меня система говорит нужно обязательно, это честность. Если ваш уровень честности по отношению к себе растет в отношениях, по отношению к мужчине женщине тоже растет, и ваша общая взаимная честность и самая еще важная своевременность, но это вообще большая тема. Если честность растет, а своевременность – это вообще форма честности на самом деле. То есть сказать не только, когда ты готов принять, а вот сказать, когда пришло. Вот тебе нужна эта информация, его чувствую. Так вот, если честность растет и энергетика, и реализация, и плюс общее пространство, то да, это достаточно большой комплект знаков, что вам нужны эти отношения. Если вы вынуждены врать себе или врать мужчине-женщине, чтобы продлять эти отношения, даже если какие-то дела у вас там растут, то либо вы просто идете не туда, но тогда жизнь вам даст указания, знаки, направления, а вот либо эти отношения просто уже свое отжили.